А я сейчас вам хочу прочитать стихи, которые зашли в Фейсбуке. Все мои интеллектуальные друзья, они мне прям в один голос говорят, что вот Инстаграм ваш — это вообще пошлое место, там заходит какие-то пошлости, а вот Фейсбук — это место интеллектуальной элиты. Поэтому у меня там ничего не заходило, я просто не писала о политике и ничего интеллектуального. Но однажды зашло одно произведение, я хочу вам его прочитать. Я думаю, что, наверное, интеллектуальное разошло. И, наверное, о политике. Но мне нужны доблы... добрые глаза в зале. Можно, у вас добрые глаза? Как вас зовут? Алла? А, да. Анна. Анна, можно вы будете Люся на один? Я вам книжку подарю. Андрей, это мой любимый день, когда за все можно расплатиться книжкой. Спасибо, дорогая Анна. Мы ее специально для вас подготовили. Спасибо. Ой, это такое сложное произведение, глубокое. Много человеческих черт затронуто. Сейчас одну секунду. Я вам его прочитаю. Вот здесь я Он пригласил меня домой Сказал, что угостит домой. Хингалик, Халич, Хатной Субботу в десять Я собиралась Пять часов Я так накрасила лицо Ну прям Василий Васнецов Царевна Леблять Надела Лучшие трусы Потом вообще трусы по гороскопу я весы меня колеблит. Я постоянно колеблюсь. Но я ж не в кого влюблюсь. Я ж осчастливлю, правлюсь. Я ж мать Короче, я к нему пришла. Мы оказались у стола. Я ей голодным подала. И даже пресный, Но виду подавать нельзя. Пусть мужики тормозят, Но им необходимо взять тебя красиво. Он стал обхаживать меня, вижу запуска не брехня, А аутентичная стрельбня, Как и просила. Сацит, пхарь, сиркоса, Трех разных видов колбаса, Трех разных видов соуса И пива козел. Ну, думаю, И говорю ему, и я, я между прочим, без белья, горячему, готова я, вы ж намекали. Он Люся прямо подскочил, Зажег для красной свечи, Засуетился у печи, Сварил хинкали. Ты, говорит их, на вкуси. А весь бульончик от сосей И свет на кухне погасил, а после ешь А я вот чувствую сосну, и тут же перейду к сну. Я однозначно не блесну, Талантов гейши. Но неудобно отказать. А вдруг он моей мамы взял, На сильно я съела в пять, И хочу, чтобы попут нас... Весь майкап такой прекрасный, такой пикап, что плавный соплоснить и в сторонке горит. ты не спишь, и я не сплю, три раза поспочи и сплю, я Люся этого и Забуду не рассеваюсь, на спине спала и видела Шикарный завтрак. Как этот гад?